Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Телец на март 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Почти целый месяц ваш Управитель Венера будет находиться в вашем знаке, начиная с 5 марта и по 3 апреля. Это будет очень благоприятное время для того, чтобы понять, в каком направлении вам двигаться. Это хороший период для того, чтобы заняться своей внешностью, а также своим внутренним содержимым. Это период, когда вы обращаете внимание на себя, не на какие-то внешние обстоятельства, не на других людей, а именно вы в этот период для себя — это самая главная ценность, и в это время хорошо работать над собой, хорошо прокачивать какие-то свои умения и осознавать, в каком направлении вы хотите развиваться. В начале месяца с 1 по 3 число Венера будет делать квадрат к Сатурну и будет затронут ваш 12 и 9 дом. Этот аспект может дать некое разочарование или просто ощущение подавленности, когда нет настроения, когда много работы или просто какое-то уныние нашло. Также этот аспект может давать споры и разногласия с руководством. Поэтому начало месяца не подходит для того, чтобы встречаться с руководителями или для того, чтобы обсуждать с кем-то важные дела. Начиная с 4 по 16 число, Меркурий выйдет из знака Рыб и будет находиться в Водолее, в вашем десятом доме. Поэтому в этот период времени могут решаться важные вопросы, связанные с работой, карьерой, с вашими планами на ближайшее время. В этот период могут меняться ваши планы. Это связано с разворотом Меркурия, который произойдет 10 числа. Особенно вблизи этой даты возможны перемены и какие-то ситуации не незапланированные. 4-5 числа ретроградный Меркурий будет в аспекте к Венере. Это хороший день для примирения. Это аспект, который может дать встречу с, со старыми друзьями, коллегами. В целом хороший период для того, чтобы встретиться с теми людьми, кого вы очень давно не видели. Восьмое и девятое число — очень интересные дни с астрологической точки зрения. В этот день Солнце будет в соединении с Нептуном, а Венера — в соединении с Ураном. Это даст, с одной стороны, мечтательность и настроенность на романтическую волну, с другой стороны, это желание получать какие-то эмоции необычные, это открытость к чему-то спонтанному. Это очень интересный период, который обязательно э, запомнится каким-то событием, спонтанным, неожиданным. И это может быть связано опять-таки с коллективом, в котором вы работаете, или с вашими друзьями. 9 числа будет полнолуние в Деве в вашем пятом доме. Полнолуние — это всегда кульминация либо завершение какого-то проекта. В данном случае пятый дом имеет отношение к творческим проектам, а также к личному бизнесу. Это может быть также вывод, который вы сделаете о каких-то людях из вашего близкого окружения. Это может быть желание вывести отношения на новый уровень или же прекратить определенные связи, если они вас тяготят. То есть в целом полнолуние будет склонять вас к тому, чтобы очень рационально, продуманно принять какое-то решение, связанное с другим человеком. Также это полнолуние может принести важные события, которые произойдут в жизни ваших детей. С 11 по 14 число Солнце будет в аспекте с Юпитером и Плутоном. И с одной стороны, это период, когда появляется желание выделиться, заявить о своих возможностях, умениях. Но с другой стороны, в этот период Марс будет в аспекте к Нептуну. И это может давать осечку, когда вы себе что-то запланировали грандиозное, а по факту не дотянули. Поэтому очень важно в этот период правильно оценивать свои усилия и действовать по плану, не уплывать из какой-то ситуации, так как может наблюдаться такой достаточно расфокусированный подход. 20 числа солнце переходит в вовен ваш двенадцатый дом и оно будет в этот момент делать аспект к сатурну. Это могут быть несколько дней, когда вы захотите отдохнуть, можете почувствовать даже себя одиноким отстраненным то есть это может быть период, когда вы с головой идете в какую-то работу и соответственно будет мало времени. На то, чтобы активно общаться с кем-то. Начиная с 20 числа и до конца месяца Марс, планета активности, будет проходить очень серьезные соединения с Плутоном, Юпитером, Сатурном. Это социальные планеты, высшие планеты, которые требуют активности, именно связанной с другими людьми. Это аспекты, которые можно прочувствовать в положительном смысле, если вы занимаете в жизни активную позицию и не ждете с моря погоды. Также в этот период вы можете посещать государственные учреждения, либо университеты, либо то, что связано с законом, то, что связано с оформлением каких-то документов. Это могут быть важные решения, связанные с вашей поездкой в другую страну, либо с защитой диплома. То есть в целом это период... Достаточно важный, но в то же время вам нужно обязательно проявлять инициативу и активность, и желание. 21-22 числа Меркурий будет в аспекте к узлам и к Урану. Это день приятных, неожиданных новостей, очень благоприятных встреч. Это хорошее время для того, чтобы коммуницировать активно в какой-то группе, в коллективе. В целом, это хороший день для обмена идеями с теми людьми, кто для вас является близким по духу, кто в вашей теме. 22 числа Сатурн переходит в знак Водолей, ваш десятый дом. И об этом я обязательно сниму отдельное видео, это очень важный транзит. И на протяжении нескольких месяцев Сатурн будет воздействовать на ваш сектор карьеры, и социального статуса 23 числа ваш правитель венера будет в аспекте к нептуну это может дать вам мечтательность и желание отдохнуть обязательно найдите время на себя на то что вам нравится проведите этот день в кругу тех людей кто действительно дорог вашему сердцу и кто вас вдохновляет 24 числа будет новолуние в овне в вашем 12 доме новолуние это новые мысли новые начинания, которые вот-вот должны произойти в вашей жизни. То есть это не обязательно сразу какое-то событие конкретное. Двенадцатый дом отвечает за темы уединения, подготовки, либо за темы, когда вы оказываетесь в новой среде. Это может произойти, если вы, например, уезжаете в другую страну по работе, либо отдыхать. В целом, вы можете столкнуться с такими темами, например, вы будете либо планировать отдых, отпуск, либо осознаете, что вам обязательно нужна перезагрузка, и для этого вы должны определиться, когда вам лучше уйти в отпуск и когда же выбрать тот период, чтобы отдохнуть от большого количества дел. 26 числа солнце будет соединяться с Лилит в вашем двенадцатом доме. В этот период могут происходить не самые приятные ситуации, которые будут иметь скрытый характер. Поэтому старайтесь все таки быть наблюдательными по отношению к тому, что происходит вокруг вас, Особенно это касается взаимоотношения с конкретным человеком. Может, например, быть такая ситуация, что кто-то кого-то обидит, но вначале не поймет, что произошло. 28-29 числа — очень благоприятные для вас дни. Венера будет в аспекте с Юпитером и Плутоном. Это хорошее время для решения финансовых, юридических и любых вопросов, связанных с важными документами. Это в целом период, когда вы по-настоящему можете решить какой-то вопрос. И в целом это будет очень легко происходить. То есть вам не нужно будет прикладывать сверхусилия. Будет какая-то помощь и поддержка в этом вопросе. 30 числа Марс переходит в знак Водолей по 15 мая на полтора месяца. И Водолей — это ваш десятый дом карьеры и социального статуса, поэтому... Именно этими вопросами вы будете заниматься в ближайшее время. Это хороший период для продвижения на работе. Это период вашей активности, инициативы, когда вы можете получать повышение. Это также важный период для женщин, так как в вашей жизни может появиться мужчина, который будет оказывать на вас очень сильное влияние. В целом, этот период рекомендует вам